семь основных чакр у человека все наше тело питается энергией человек взаимодействует обменивается энергией информацией с тонким планом с окружающей средой с помощью собственной тонкой энергетической структуры спереди у человека на расстоянии 2-3 сантиметра от позвоночника находятся плюсовые чакральные структуры по которым протекает жизненная энергия Сзади, вдоль позвоночника, находятся минусовые чакральные структуры. Каждая чакра уникальна. Она имеет свой цвет, звук и отвечает за определенные функции. Красная корневая чакра – Исток. Муладхара – отвечает за выживание. Звук – Лам. Оранжевая сакральная чакра – Зарод. Сватхистана – Отвечает за желание, удовольствие, сексуальность. Звук ВАМ. Желтая чакра. Живот. Манипура. Отвечает за волю. Звук РАМ. Зеленая сердечная чакра. Ярло. Анахата. Отвечает за любовь, сопереживание. Звук ЯМ. Голубая горловая чакра, устье, вишудха, отвечает за общение, творчество, звук хам. Синяя чакра, око, аджна, отвечает за интуицию, открывается третий глаз, звук аум. Фиолетовая коронная чакра, родник, сахасрара, Отвечает за духовный потенциал, прозрение, доверие Вселенной, звук Омма и наш фиолетовый медведь. Чакры открываются постепенно, начиная с самой нижней, в течение созревания человека. Энергия наших, либо чужих эмоций и мыслей может бить по чакрам, по тонким телам и повреждать их. От качества энергии, проходящей через человека, зависит его здоровье. Если энергетический центр смещен или заблокирован, нарушается правильная циркуляция жизненной энергии. Энергия не поступает в нужный центр, а значит не доходит до органов, которые она предназначена наполнять и питать. Понять это крайне важно для того, чтобы осознать связь между болезнями и вашими мыслями и эмоциями которые представляют собой различные энергетические вибрации. Эти энергетические вибрации разной плотности и силы воздействуют на ваше тело, приводя его к болезням или уводя от них. Взять, к примеру, негативные мысли или эмоции гнева и злости. Когда человек проявляет их, он вырабатывает низкие по плотности энергии, которые питают структуру тонкого тела. Грубая энергия заполняет каналы и чакры, загрязняя структуры тонкого тела человека и блокируя их пробками, что и вызывает болезни. Негативная энергия – первопричина болезней, А где же оранжевая сакральная чакра за рот – свадхистана? А вот куда ее затолкали. Красный лев, желтый дракон, зеленый конь, голубая волчица, синий орел и наш фиолетовый медведь. И оранжевая свинья, которая уже вне игры. Оранжевый дирижер запретил оранжевый абрикос и заблокировал оранжевую чакру, манипулируя нашими желаниями. Но большинство-то живет умом и животом. И противник умело пользуется этим. А мы, в свою очередь, постепенно превратились в оранжевых свиней. И не про то ли о свинении, говорит Архал. В мирное время мы живем, спим, все в норку тащим. Главное, перестаем чувствовать вечность и превращаемся в свиней. А лечится о только войной. Когда она приходит, все расцветает. Живо вспоминаем, кто мы и зачем.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 кругом одни менеджеры и да аналитики. Здесь сидит, окаменел, не помнит, куда идти и за что сражаться. Что это? Камень выбора. Три идеологии. Налево наше. там все общее, но твоего нет ничего. Направо их, все спорят, у кого кровь вкусней, дано равней.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 Внизу никто не знает, куда идти. Все ждут. А Авось вехали враждебные стих. Авось пронесет. Не пронесет. Сидеть на месте. Верная гибель. Наши дураки рвут глотки, доказывая, какая западня лучше. И никто не видит, что кроме влево, вправо, прямо, от камня есть еще два пути. Вниз.. И вверх. Но это уже восьмеровозрений, а не идеологии. Противник ушел вниз и потащил за собой. Идти вниз комфортно и сытно. Почти все туда рванули. У нас же только одна дорога. Через камень. Вверх. По тонкому канату. Пока этого пути никто не видит. Небо заставит даже высоколобых умников увидеть и понять, куда идти. Путь духовного просветления проходит по центральному каналу через все чакры и уходит вверх до бесконечности. В разных учениях он называется средним или золотым путем духовного просветления. Необходимо привести состояние собственных энергетических структур в состояние подобно чистой воде очищение подразумевает освобождение от эмоциональной боли заблуждений привязанности, иллюзий воздействия эгрегориальных и паразитирующих структур в этом и заключается процесс просветления и это единственно правильный путь.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 поставив неверно ударение в индуистских названиях славянских чар. И в славянских названиях тоже мог поставить неверное ударение. Низодчий сегодня ответил. Ну, я ему еще раз спросил, но ну, вернее написал, что я понял, что вопрос был неуместен и, и Дмитрий Зотчин для того создавал замысел, чтобы потом разжевывать, что он имел в виду, И он потом отвечает через какое-то время, да не совсем типа так, просто занятость. Ну и я посмотрел этот последний песню, вот этот клип, рисуем, да, и в конце короче читаю. Монтаж Дмитрий Зочи. Потом <свят> понимаю, что он его монтировал сам этот клип. <свят> так же как и замысел. Ну и говорят же, там еще есть в комментариях, что не мог один человек, короче, и монтаж, и композитор, и режиссер, короче. Ну типа нереально. Так вот реально. Я же один делаю. И он тоже один делал, тем более он монтаж два года делал вообще, знаю, запросто можно, потом этот фильм, короче, оказывается там одно интервью есть, но ну, не интервью, а ответ на вопрос того, кто снимал, снимался этот фильм на фотокамеру, там еще тоже пишут, да это нормальные типа вещи сейчас фотокамеры, нормально вообще можно снимать, просто фотокамера какой-то там canon и не нужна никакая профессиональная камера я короче что не сплю то я делаю еще одну часть немножко трудо делаю такие дела